Разлеталась в степи дорога Под шарной боменцовый смех А вокруг растелился широко Переливами искристый снег А вокруг разделился широко Переливами искристый снег Оховы, дьяволы, кони права Вихрем грыли кривые глаза огнем Молодецкая ты забава Постепи на гнедых Молодецкая ты, забава, Постепи на гнедых А А утро, как солнышко встанет, Встретит нас заповедная глушь, И никто там тебя не достанет, Ни священник, ни пристав, ни муж. И никто там тебя не достанет, не пристав, ни муж, Прочь сомнения, печали в сторону, Только ветра разбойничий слиз, месяц расплавлен голодом, Над серебряной степью повис, весь лет спустя простите, так получилось, Я устал от потрепанных истин От пустых и ненужных речей ну-ка ветер разбойничий, свистни застоявшиеся застоявшейся тройки моей И помчимся по снежному полю Сквозь морозы, пургу и метель На свободу, а может в неволю Только чтобы подали отсель На свободу, а может в неволю Только чтобы подали отсель Наблюдая поспешные бегства Вы не жмите слепую туману Скупую слезу, все я вам оставляю в Наследство, только душу свою увезу Не поможет ни врач, ни духовник Не загреет молитва постель Я вон шер, вам не муж, не любовник Я уехал далеко от сенья Я вон шер, вам не душ, муж, не любовник Я уехал далеко от сенья И другому висеть изонятный вы припомните вдруг обо мне, Дескать, был он такой непонятный, Как видение в предупреждении сне. Да плевать я по снежному полю, Уезжаю за сорок земель, На свободу, а может, в неволю, На только чтобы подали от силы. На свободу, а может, в неволю, Может, к счастью, а может быть, и в горю, На да все, что хотите, только чтобы подали.